Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт на автофарм вот этих вот куриных ножек. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылочка на него будет в описании. Буду по-прежнему использовать Star. Для того, чтобы нам заинжектиться, нажимаем вот на эту кнопочку Inject. И ждем, пока вот здесь появится иконка Easy Exploit. Так, сейчас вышел сайт, он нам не нужен, закрываем. Все, вот она появилась. Значит, мы заинжектились. И теперь вставляем сюда скрипты записания И нажимаем Xcode. Ну, как видите, он уже начал автоматически собирать вот эти вот куриные ножки. А, собирает, в принципе, довольно быстро, как видите. Вот. Но все таки выгоднее, мне кажется, убивать босса и способ получать вот эти вот куриные ножки, чем вот таким способом. Хотя, в принципе, если так подумать... Может быть даже это в какой-то степени выгодно вот так вот тпхаться и собирать. Но с боссом, мне кажется, намного больше все-таки дает. Ну, мы, в принципе, с вами сейчас это и проверим. А для того, чтобы нам не тпхаться на эти куриные ножки, просто делаем ресет. Мы умираем. Как видите. И все, он, по идее, должен перестать а -а, фармить. И давайте я вам сейчас покажу скрипт на автофарм босса. То есть автоубийство. Так, мы с вами открыли скрипт из э, скрипт хаба. Здесь включаем автобосс и автосворд. Берем в руки меч. Так, заново включаем. И как видите, он за меня все автоматически делает. Все прекрасно работает. Ну, насчет босса, конечно, да, все-таки... Мне кажется в разы выгоднее будет его фармить То есть убивать Чем вот так вот тпхаться по всей локации И собирать вот эти куриные ножки В принципе у него довольно много хп Но я думаю около косаря Может быть даже больше можно получить Этих куриных ножек Ну но, в принципе давайте посмотрим Также кроме этого Здесь в этом скрипте Есть еще много разных функций Автооткрытие яиц Потом заходим сюда. Здесь можно сделать прыжок выше или ниже. Скорость бега. Телепорты у нас есть тут. Можно получается телепортироваться ко всем игрокам. И также телепортироваться на все острова. Также можно тпхнуться на сел, потом в шоп, на спавн, на магазин с коронами. Это вот тот, если не ошибаюсь. Кинков захил. это получается Саргара, если не ошибаюсь. И можно тпхнуться на арену. Ну, кстати, вот это вот я не пробовал функцию. Не знаю, что она делает. Вот. Так. Тем временем мы почти убили босса. Отлично. И получили с этого почти 2000. Так. И он у нас опять начал тпхаться на эти куриные ножки. Ну, ладно. Получается, этот скрипт нельзя отключить, будет только если зайти. Вот, ну, как видели, за босса я получил, получается, 2000 почти, этих куриных ножек. А вот так вот я тп есть, и где-то я за минуту, ну, плюс-минус 100, я думаю, получаю. Вот, ну, в принципе, я думаю, это мало. Потому что вот мы сейчас на босса минуты а, 2 или 3 потратили, и я получил 2000. То есть а, выгоднее всего убивать босса, чем вот так-то пехаться. Ну, в принципе, это вам решать. А, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Эйсбан. Всем удачи и пока.